Учиться чувствовать свой организм, он подарит достаточно ресурсов, чтобы достичь цели. Это секрет людей, которые успевают больше остальных и чаще доводят дела до конца. Способность чувствовать свое тело можно натренировать. Закрывайте глаза. Глубокий вдох и выдох. Сконцентрируйтесь. Огромное поле. Легкий ветерок. Шевелит волосы, одежду. Он теплый или прохладный? Приятное чувство свежести. Вдохните поглубже. Прекрасный запах. Пахнет травой. Посмотрите на поле. На нем растут цветы или пшеница. Над головой ясное синее небо. Яркое солнце. Тело наполняется энергией. Легкие дышат свободно. Спина распрямляется, сердце стучит плавно, в голове чисто. Мысли улетели куда-то далеко-далеко. Красота и покой. То, чего так не хватает в обычной жизни. То, что реально нужно душе и телу. Какой-то звук. Обернитесь. Впереди стоит замок. Над ним нависла тень. Он словно заброшен Обнутые пики зловеще торчат на башнях. Флаги выцвели, окна разбиты. Ворота, кажется, вот-вот рухнут. За замком давно не ухаживали. Не обращали на него внимания. И он начал рушиться. Пройдем внутрь. Ржавый металл и влажный камень. Холодно. Градусов 10-15. Мурашки бегут по коже. Затхлый запах. Со стен капает жидкость, оставляет грязные разводы. Липкая, с приторным запахом, как разлитая газировка. Пол под ногами хрустит. Неровный, вздутый. Будто что-то проглотил и не может выплюнуть обратно. Хочется вдохнуть поглубже, но сделать это тяжело. Мышцы напряжены. В животе какой-то узел, жжение. Похоже на голод или отравление. На стене анатомическая иллюстрация кишечника. Добро пожаловать в худшие времена своего желудка. Возможно, неправильное питание, а может, стресс. Не было времени обратить внимание на то, как ешь, что ешь и во сколько. Такое отношение к себе приводит к усталости и тяжести. Беспорядок внутри, беспорядок везде. Можно идти дальше. Сбоку лестница. Ступеньки неровные, сухие и тонкие. Перила шатаются. Кажется, что лестница рухнет от движения или легкой тяжести. Mm. Осторожно, вы пробили дыру. Мышцы замка истончились, обветшали. Кто-то хотел навести здесь порядок, когда появится время и возможность. Слышите? Звук из гостиной. Открывайте дверь. Что вокруг? Старые потрепанные вещи или неразобранные коробки? Нерешенные внутренние проблемы покрыты пылью. Коробки трясутся, звенят, наполнены непрожитыми чувствами, нереализованными желаниями. На сердце давит, голова кружится, энергия медленно выходит из груди. Коробки всасывают ее. И... Руки холодеют, коробки множатся, падают в нога, трясутся, злина, режет уши. Такое бывает, когда откладываешь заботу о себе. Проблемы накапливаются и начинают требовать больше энергии, а удерживать их в себе сложнее. Хочется убежать. Одна из коробок упала на ногу и скачет. Хочет запрыгнуть в руки. Возьмите. Коробочка не звенит, не пытается напасть. Она дрожит. Откройте. Внутри пыль. Сотрите ее. Что-то мягкое, горячее обожгло пальцы. Небольшое красное сердце. Оно принадлежит замку. О нем давно не думали. Затолкали в коробку, чтобы не обращать внимания. Словно оно проблема, с которой лучше разобраться позже. Большой удар по самому. После этого он стал чаще ломаться и платить коробки. В итоге появился хаос. Пока что можно оставить сердце здесь и отправиться в другую комнату. В этой комнате необычная картина. Большие витиеватые узоры. Они синие или красные? Сливаются и переплетаются. Они то увеличиваются, то уменьшаются... В неровном темпе. Как два ровных овала. Это легкие. Комната дыхания. Посмотрите, что тут не так. Вокруг грязь. Потолок и стены сплющили комнату в неудобную позицию. Так бывает, когда сжимаешься в моменты стресса и тревоги. Блокируешь приток кислорода. Вдохните поглубже. Как тут с воздухом сжатый от него кружится голова может этой комнате можно помочь если пустить сюда свежий воздух откройте окно смотрите узоры легких становятся больше расправляются двигаются активнее вдохните поглубже запах травы и свежести наполняет комнату еще вдох энергия возвращается Легкие на стене плавно двигаются в такт дыханию. Острые стены разбегаются, как ребра, разглаживаются. Потолок поднимается, светло, просторно. В такой комнате хорошо думать или отдыхать. Отлично. Осталась последняя комната. Вы в башне. Огромная. Скошена на одну сторону. Ком в той стороне обваливается. Одна часть завалена вещами, а вторая пуста. Там есть рисунок. Два листа, на каждом по полушарию. Комната мозга. Посмотрите на вещи, которые тут валяются. Незавершенные планы, жизненные проекты. Работа в перемешку с записями об увлечениях. Сверху, на куче, дневник об отношениях. Снизу торчит швабра и посуда. Хаос. Тут неоткуда взяться энергии, нужной, чтобы разобраться хоть с чем-то. Ничего нового сюда не положишь. Все и так завалено. Чтобы завершить планы, нужен порядок в голове. Обратите внимание, часть вещей здесь обрезаны на полпуси. Как будто их начали в каком-то порыве и не закончили. Неудивительно, учитывая, что творится на нижних уровнях замка, а башня высоко и стоит на всем, что ниже. Никто не заведет порядок в голове, кроме нас самих. А чтобы жить так, как хочется, это первое, что нужно делать каждый день. Открывайте окна, пустите свежий воздух, пусть все ляжет на свои места. Разделите мозг на две секции. Творчество, увлечение, желание в одну сторону. Планирование, работу и бытовые вещи в другую. Лишнее на помойку. Листы самолетами летают над головой и аккуратно складываются в новую, чистую бумагу. Ветерок обдувает тело, сметает пыль. Под ногами дрожит пол. Весь запад трещит, дышит. Были вырываются из окна Пики на башнях выпрямляются Флаги снова засияли красками Смотрите, новые чистые стены Сверкающий пол расстилается сам Осторожно, пригнитесь Выбило окна, а на месте них вырастают новые Вдохните поглубже Запах травы, солнца, сосен Прекрасное ощущение свободы, чистоты. Энергия бьет ключом. Замок ожил и питает своими силами. По всему телу разливается тепло. Отлично. Если сегодня вы почувствуете лень или даже отвращение к своим задачам, обратите внимание, что происходит с организмом. Прислушайтесь к ощущениям, которые исходят от разных частей тела представьте его в виде замка походите по комнатам посмотрите что там может мы пытались взломать систему на которой держится ваша жизнь чтобы получить результат быстрее и в замке остались пробоины беспорядок последствия агрессивной гонки за большой целью перекусов на бегу малого количества сна и движения или едва уловимая трещина Попытка жить чужой жизнью и целями. Достаточно поддаться просьбам своего организма и начать выполнять их. Перестать игнорировать и откладывать, даже если кажется, что есть много срочных дел. И чем чаще вы будете это делать, тем быстрее сможете двигаться к своей цели в комфортном состоянии. В удовольствии.